Ну и, короче, приехала. А когда сюда я сюда пришла, я слышу, и знаете, Тихонов зачитывает э, там, вступление, что в таком-то 66 миллионов людей уничтожено было по доносу. По доносу. И вот я подумала, вот в тридцать седьмом году мой бы сын с этого собрания домой бы не вернулся. Осталось бы четверо малолетних детей, молодая жена, и он бы домой уже не вернулся. Это был честный донос. Вот дай бог, если что серьезно, будет суд у них, у них. И встанет на суду другой человек, другая фамилия. Как посмотреть будете? А что другая фамилия, я точно знаю, встанет другая фамилия, не Алексей. А клевета, так? Да? И смотрите, было собрание в деревне, общества. и хоть бы один сестра или мужик бы стал, Игнатий Тихонович, ну нехорошо, надо было все-таки опросить 13 главу Даниила, мы знаем, как Сусанова прилетали, кто привитали? Два старца, слава Богу, что у нас один старец, один. И когда его повели, сказали, так ли вы, Неразумные люди израильские, я скажу, не так ли вы люди потерялись, не следовав и не узнав истины, что сделали? Ну ее на смерть повели, ее на смерть, ну, дети идут, родственники, родители плачут. Потому что почему? По доносу. А кто восстал? Написано, молодой человек. Все-таки он восстал. А тут вот сколько нас сидело, ну хоть бы один бы сказал бы Игнатий Михайлович. Ну нехорошо, надо было прежде пойти, поговорить, спросить. Ну не надо это все выставлять. Вчера мне оскорчено и говорит, что у вас там творится? три двора говорит, а говорит шум у вас непонятно. Мы говорим, да сами мы не знаем. Мы сами не знаем. Но что-то такое шевеление, типа серьезное дело. Теперь, сочинил, как будто Лия стояла, снимала. Это я посла Коса с детьми, я. Леша, Алексея в этот день не было дома, он был с семьей Барнаули. И когда ваша машина этих... Так я не знаю, полиция, милиция, кто он, там, дознаватели, поехали. И тут Леша въезжает, потеряет. А я ребятишню говорю, сейчас вот так отдай, Игоря. Покажется машина, встречайте папу. Там баба Лариса сидит с новосибирского в гости идет. Этот брат сочиняет. Значит, Алексей позвонил, показал ему это потом другим этим. И въезжает в деревню, как ни чем не бывало. Ну как, ну как вот это все можно... Я не знаю, я спросила одну сестру и говорю, вот когда Игнатий Тихонович говорил, кто это сделал, ты на кого подумала? Она говорит, на Алексея, Но ну, он же не называл ни имя, ни фамилию, правильно, он не называл, потому что я вам скажу, почему, это матерый волк, запомните. Вторую сестру спрашивает, ты на кого подумала? На Алексея, Но ну, она на говорит? На Алексея только. Я говорю, а когда Алексей сказал, что не я? Сестра говорит, я сразу подумала. Это не он. Раз, ну, мужику 40 лет, он что будет сочинять? Ведь вы наловили рыбу, наловили, выставили. Рыб на приезжает. Володя Пащенко насадил людей. Кто-то это, знаете, что у вас на хвосте кто-то сидит. Это ваш человек. Вот к вам приезжает. На хвосте сидит ваш человек. И у меня такое, мое личное мнение, он добьет. Но мне жалко будет Игоря Александровичу, Потому что когда человек это идет, видать у него данная какая-то обида а была. Тут, знаете, что, знаете, кино «Хмель», как их потом... А у нас можно нас назвать Вахмелю. Все это происходит. Жили тихо, спокойно. Приезжает Игнатий ночью и пошло. Прилетают собрание. Он назвал его почетный гражданин. А что вы так все бесились-то? Это не оскорбление. Ну меня вы сейчас назвали. Деревенская женщина, многодетная мать сидела там. Ну многодетная. Ну нарожала я детей. Ну что мне теперь? Ну матери Герамине не дали высшей награды. Он его назвал высшим титулом. Почетный гражданин. Кто ему дал это я не знаю, он его не оскорбил ничего, а вы прям вот все. Теперь хочу к Алексею, не знаю, вот чисто загуляй его. Имел ли ты право здесь голоса? Ты здесь не прописан, не живешь. Ты вместо кого сюда пришел? Нелли Александровна? Я не докривил. Да Нелли Александровна, Александр, не не не да, да, я так и сказал. Она да. здесь прописана, да? Ну, если ее дом ее. Так... Нет, дом не ее. А почему есть прописка? -то? Дом не ее. Ну, ну, она дачница, она не имеет голоса. Дом не ее. Ну и дальше что? Ты не имел голоса. Так, так теперь скажу, Алексей, ты у нас. А, Игнатий Тихонович делает для вас. Я, в общем-то, плоховато слышу, я не поняла так твоей конечной цели. Ну поняла, что мы плохие. Во-первых, ты говоришь, рыбу, рыбку мы не ловим. Водой мы не пользуемся. Пользуется, начиная от Игоря, вы все качаете с воду. Вот этот край Мы озерами не пользуемся. Теперь. А какое к нам обвинение? Вот тут, что есть потеряешь, это почти все руками нашей семьи. И люди полстраны. Ты здесь много работал, вот, например, двух миллионов. Я здесь много работал. А кстати, я здесь много, здесь основания этой потеряешь. Можем подтвердить башни. Ну, поработал и я. А мы здесь живем и работаем. После опит, 10 опит, лет нас, прошло после того. Нас не поработал. надо ни рыбкой, ни водой. Мы не пользуемся. Я мы не пользуемся этим делом. И вот хочу сказать, вот это все произошло, это все произошло ненормально. Но я хочу сказать, запомните, у вас на хвосте сидит человек. Вот ты ее построил в деревне, ты ее разрушишь. У нас уже тут людей нет, у нас осталось. А... Фу, прости, Господи, мне грешно, что вот я так и сделала. И мы съедим друг друга. Сидим. Сидим. Вот это сейчас жертва. После него пойдет вот эта жертва, а потом еще... Вот вы сколько знаете, Игнатий Тихонович, а я уже ищу ответ. Вот все, что я хотел объяснить. Ну, я кратенько, можно ответить. Ну, только да. кратенько. Я кратенько. Правильно, кратенько. А то, Конечно, я очень волей, хорошо, Валентина хорошо начала разговаривать, только немножко попутали на 100%. Вот представьте... Перепутали все, не шиворот кричи, на не Я не кричу, кричу, кричу, не кричу, у меня кричу. плохо слышит, поэтому я громко говорю. У меня кричу. звонки полуют. Самое простое, вот она говорит, что, вот представьте ситуацию, ничего не происходит, кто-то работает. И вдруг донос, и исчез Игнатий Тихонович, не Леша, а он исчез. Он исчез, за ним приедут, не за Лешей, за твоим приедут, а за Игнатием Тихоновичем, потому что донос был. Это первое. Это понятно? Понятно. Кто попадает вперед? Это, это, это первое. Второе. Когда мы говорим э, самые простые вещи э, с Николая Второго, две вещи, трусость и корысть. Я задаю простой вопрос. Володя четко сказал, а может кто-то предполагает, чтобы что-то сделать, написать донос, нужно об этом подумать. Это собрать свои мысли, с кем-то посоветоваться. И взять и написать. Я задаю тебе простой вопрос, один, всего лишь. Ты знаешь, кто это сделал? Я узнаю, это сразу. Вот видишь, Но сразу я... узнаю. Я... Вопрос, я за знаю, или нет. знаю, что не сын. А, вот и все. Но будет другая фамилия. А, вот ты уже, уже предполагаешь. Поэтому мы тоже можем предполагать, дело-то не в этом. Весь позор этой ситуации в том... Что трясете своим бельем с обоих сторон. Кто, здесь, кто трясет? Он в городе. Еще в городе, раз сидели. говорю, здесь, когда вы можете семейно разрешить все эти вопросы, трясете на всю, на всю вселенную, так сказать, с а видео. Еще встанцы, раз говорю, и не, не, не надо не ее трясеть. Дай договорю, вот. договорю. Это конца не я, будет. Я сказала, перебиваешь, дай договорю. Мы близки по возрасту. Поплачу я там или нет, но... Это нехорошо. Здесь мы живем совершенно для, для другого. Здесь людей готовят к крещению. На этих основах построены. И более того, я ведь со стороны, но я знаю такие вещи, которые вот как раз ты не догадываешься, я знаю. И будет время, когда Игнатий Тихонович свое слово сдержит по поводу этой потеряевки. Кто, для чего и как здесь появился, и для чего кто здесь живет. А я сюда появился, был рожден здесь, да, от благовестия. И когда говоришь, здесь более важные есть вещи, о которых вам завтра, если вот здесь снаряды начнут падать, дети твои и твои внуки будут страдать. Но мы об этом не говорим. Мы о чем угодно говорим, кто это виноват, еще. Ну, немножко хоть соизмеряйте. Ну, давайте, долго. Что опять рот закрываешь? Если ты говоришь, тебя никто не перебивал. Я сказала, долго. Недолго. Это долго. совсем коротко. Долго. Нужно говорить о главном, а не трясти. Пусть своими деревенские, подвязками. деревенские говорят. Алексей, сядь, ты не деревенский. Да, ты не деревенский. Женщины могут так не себя вести. Могут, потому что ты здесь не деревенский. А вот можно так вот задать? Вот кто из нас подозревает кого-то из деревенских? Кто из нас мог написать этот донос? Кто? Кто? Лена, кого? Алексей мог написать. Он писал, но он мог. В той ситуации, которая у нас сложилась, он мог. Как еще бы, как бы он, была. как бы такое у него отношение, то есть можно было бы, как бы, но не он, это не он. Сказал, подумать, так. Что, сказал что не он, значит не он. Хорошо. Я ну не верю, верю, что не мысли он. Ну, <свят> могла подумать, что я не знаю, на этом и закончилось, неопределенности. Кто-то кто написал донос, это уже именно в тот дом приехали. На этом-то было прочитано. Это не закончилось. Кто? Этот вопрос повис. Все говорят, нет, не я, все разошлось. На этом закончилось. Зачем вы это подняли? Я не понимаю. Я не знаю. Можно я тоже? Когда собрание заканчивалось, то а что, для чего собиралось собрание? Вы помните, можете посмотреть, я что сказал в конце. Для того, чтобы напомнить этот пункт, чтобы не было доноса друг на друга. И только всего. на этом законе. Вы шли, говорите, а мы не поняли, а что и такое было, а потом только поняли. Это раз, это второе. Сталь бы мы так рассуждать сейчас выявлять отношения, если точно знаешь, что завтра уже на суде Божьей будет. Сталь бы выявлять или нет? А про меня что-то сказали плохое. Кто-то подумал, сказал плохое там. Ну. ну как это даже? Если ты, как говорится, христианин, и нигде этого не сочветы, что если тебя как-то сказали плохо, то ты достоин на своем там, отстаивай. Ударили по одной щеке, посадили другую. И он зато говорит, даже на тебя ложь это делать. но ты первый, говорит, попроси прощения у обидевшего тебя. Не обидишься? а тебе награда вся будет твоя. Мы поступаем как абсолютно неверующие. Стал я как-то говорить, Мне говорят, что ты во Христе, давай здесь Христа не будем путать. Вроде в нашем беседе. Без Христа, ну, без христа тогда, без Христа выходит и живем. Но обидели, сказали, что-то обидели. Что здесь такое? Действительно, имена не называли. А догадались, допустим, те, у кого было такое какое-то подозрение. Почему? Из прошлого какого-то, допустим, было. Почему? Говорил, говорил Алексей, что у нас это община нет, никакой здесь община, вот там община есть. Говорил такое, говорил, я слушаю, мне лично говорю, вот там община, в том месте, куда ездит, А у нас уже никакой общины нет. Значит... Как бы уже человек негативно настроенный к обществу. Поэтому и могли кто-то сказать, да, кроме кто Раз такое отношение к этому. Мне никто не говорит, что общины нет. Никто. Первый, кто я услышал, услышал, это. поэтому и могло подумать, что то только подумали. Но ну, никто же этого не высказал, а подумали это. Ну, и из этого такое поднимаем, друг другу, живем здесь сегодня. День такой, спать вы не можете вставать. А встанем или нет, из нас никто не знает. Я может не стану, он или он, или кто-то, может завтра уже на суд Божий пойдем. И там что будет? А это я потому так поступал, что он меня там обидел, поэтому я, Господи, так поступал. Я такого не будет. А там, говорит, все одинаково Царь, вельможа, великий, богатый, бедный, все стоят в одном, сане, скажем, в одном саде все стоят. Мы не будем на другого спирать. А я потому так поступал, потому что он так поступал. Ни на кого-то там нет, не сошлемся. Это мы здесь можем. А я потому так делаю, вот потому что пусть он первый сделает это. А награда будет тогда, когда ты первый это сделаешь, на этом и прекратится. Первый. вылишь первое ведро воды. Оно и прекратится. Я увидел пожарную я первый ведро плеснул. Там оно, оно ведро мое, может быть, только там... Тысячную долю огонька погасила, но она что-то погасила немножко, пока другие не подбежали. Понимаете, как это? А мы нет. Да нет, я буду за свою честь моя, Этот человек гордость звучит. Я за себя постою, вот для того, чтобы до суд подавать пошло. А ничего нет. Просто разобраться, что такое? Да ничего. Обида моя. Почему? Потому что это мое я за деле. Я мое. А если я ответ от Христа, где мое я? Его нет моего я. Христос как поступился в таком случае? Ну приведите такой пример, где Христос мстил тем, которые как-то Его там что-то делают. Даже на кресте не сидит, и то он говорит, Господи, прости его, не знаю, что Твое. А мы задели мое язву вот здесь все, на всю Вселенную это показывает. Я даже сегодня визитки отдавать, где-то раздавать, я стыжусь отдавать. Я не даю, только так уж с кем что а так мне стыдно давать визитку. Что вы это? первым делом люди смотрят, что смотрят. Пока дойдут до духовных материалов, они не доходят, они останавливаются на роликах, это интересно все. И здесь больше просмотров. Вот пока в мире, говорят, просмотров там миллиона, а что там было? Миллиона. А ничего. Явно какое-то преступление, почти как преступление совершено, или какой-то там блуд совершен, а потом преступ... много роликов этих, просмотров было, миллионы просмотров. А как, допустим, комбайнер убирает хлеб, ну, сошли там 10-20 человек, и все, а что там? Ну, вот он работает в пыли, есть там это, что а вот он там проехал на электричке, наверху там, и его не убило, потом, во, там просмотров много, или где-то еще такое, чтобы, как говорится, жареное было. Так у нас. Просмотром больше будет на это, чем э, пока там проповеди или до да, Священного Писания, до да, книг дойти там люди не доходят. Большинство становится на этом останавливаться. Так что нам выбирать? А мы здесь это. Да сегодня, ну подумайте, что сегодня мы на суд пойдем. Стал один, первый, кто стал, прости, я не так сказал, что другой. Ну и на этом и все закончилось. бы. А это не закончится. Раз обида на сердце, вспоминайте обиды, еще... Там есть 50-летие, 60-летней давности. А вот тогда было, да. Господи, даже не можно так жить с той, с той обидой, которая была 50 лет назад, отоложиться, вставать и опять идти потом на истину, идти, идти к причастию с, этим, с этой обидой. О, можно только -то и у нас хотел сразу, в прошлый раз я тоже как бы, говорил про Игоря Иссановича, про то, что он там поля поливал, упомянул историю папы, то, что с ним случилось, когда он там ездил на велосипеде. Папа человек старый, еще один глаз не видит. Говорит, что видел, какая-то машина поливала, а я вроде упомянул Игоря Александровича в разговоре. Вот, что, возможно, это был не он, поэтому прошу прощения, чтобы мне не быть ледником. Мы с Елена пообщались, она говорит, что несколько лет назад еще это поле не принадлежало им. Возможно, это ездил кто-то другой. Суть разговора и той проблемы, она не отменяется, как бы, ну, вот, чтобы... Короче, да, я извиняюсь с Игорем Александровичем. Вот, я, вроде как, упомянул его имя, что он ездил по поле. Вот. У нас, слава Богу, за несколько лет стали проводить вот первый раз собрание. Я как член деревенского совета значит, ну, всегда предлагал там какие-то дополнения. Вот. У нас есть пункт устава, 12-й пункт устава, вот, который значит, гласит, что если член деревенской общины не придет на общее деревенское собрание или уйдет во время проведения, будучи оповещен повестке, собрание все равно состоится как законное. Я предлагаю членам деревенской общины вот еще такое дополнение сделать как это везде есть, чтобы какой-то процент э, учитывался. То есть, например, чтобы 90-80% э, присутствующих из членов общины, если они присутствуют, то тогда э, вынесенные какие-то здесь э, моменты считались ну, действительными. С действительными, законами именно для нас. Почему? Потому что может получиться такая ситуация. Есть Искец, который подал заявление, Игорь Александрович, председатель батюшка, и там человек один с этого края, и другой с того края. Но ну, остальных по объективным причинам нету. Вот и чтобы такое собрание как бы, ну, оно, а там могут какие-то решения принять, вот, чтобы оно не считалось. <coughs> вот это второе, значит, и третье. Вот 28 .2022 года в деревенский совет поселка Потеряевки поступило Заявление обращения от почетного члена деревенской общины Лапкин Игнатия Тихоновича с просьбой провести срочно деревенское собрание, ввиду грубейшего нарушения устава. В своем заявлении Лапкин Игнатий Тихонович привел к пункту устава 11, 12, 13, 28, особо заострив, выделив 28 пункт, где в общем смысле говорится, что запрещается жаловаться мирским властям. Особо хочу подчеркнуть, что данный устав... Уже много лет, ну и сейчас нигде у нас официально не зарегистрирован. Вот. Это заявление обращения написал он в связи с тем, что кто-то обратился в соответствующие органы на его действия. Вот. Да, он указал, что кто-то умышленно нарушает устав. В конце он приводит цитату из Ветхого Завета человека, жившего до Христа. Вот. Дальше после небольшого обсуждения, собрания попросили высказать свое мнение свое слово Лапкину Игнатию Тихоновичу. Лапкин Игнатий Тихонович выступал более 7 минут. По сути изложенного стало понятно, что Лапкин Игнатий Тихонович точно знает на 100%, что человек, нарушивший 28-й пункт нашего устава, является членом этой деревенской общины. Поэтому я отразил в своем заявлении пункт устава. Так как человек, который обратился в соответствующие органы, не является членом Крестово-Сдвиженской общины города Барнаула или еще какого-то другого субъекта, субъекта Российской Федерации. Значит, Лапкин Игнатий Тихонович, э, точнее, я хочу подчеркнуть, вот, что это дело весьма непростое, вот то, что было в прошлый раз, это дело серьезное. Точно знаю, что это человек, э, точно зная этого человека, Лапкин Игнатий Тихонович в своем разговоре указал маркеры, подтверждающие, точный портрет данного человека. Вот он привел, привожу дословно, такие моменты, вот поминутно и по секунду. значит, 8.08 это в ролике. Потому что этому человеку нравился наш устав, когда он приехал. 8.34. До этого было так, сел, приезжает сюда, но ему что-то нравится, это ведь жил где-то с насиженного места. Нет. Теперь это секта тоталитарная. 8.51. Я регулярно смотрю, с кем разговариваете. Там со священником с одним, где там с фарисеем якобы. Но это все под меня подков. 9.23. Кто просил, чтобы пожаловаться архирею? Митрополита привели. И 11.47. Я знаю, что все это отобразится на детях. То есть, ну говоря так, то есть Игнат Тихонович четко указывает, что скорее всего у этого человека есть дети. Будет суд, судья спросит каждого свидетеля поименно, значит, для того, чтобы, ну, каждого члена общины, для того, чтобы узнать, о ком идет речь. И давайте я сейчас по порядку спрошу, и каждый, ну, кратненько назовите фамилию. Игорь Александрович, когда, вот, Игнатий Тихович, то, что я сейчас прочитал, вы на кого подумали? На Устинова, Игоревич, на меня. Пап, ты на кого подумал? Я не на другого, но только не на тебя. Я знаю тебя и знаю своих детей. Потому что мы их сами воспитывали и чему учили, я знаю. тебе Акин, вы на кого Это подумали? фамилию. Вы... вы на кого подумали, когда Игнатий Тихинец вот так я... себя зачитал? Никого не... Я не, не, не думал и не хочу думать. Когда точно узнали, тогда скажу. Понятно. Никита, вот так. А? Ты на меня подумал. Исаак, ты был на том собрании? Да. Не было Евгений, ты был на том собрании. На кого ты подумал? На всем проходил. Это я. Ирина Ивановна, вы на кого подумали? На меня. Ты на кого подумал, мама? Ты на кого подумал? Ну, такие данные. Дети. ездил к епископу, епископ назвал. Но это ты приглашал в гости епископа, дети у тебя. А на кого еще думать? Андрей, ты на кого? Ну, а чтобы ты пошел и заявил. Ну, это, это, я не знаю, это надо ну, высший бред. Андрей, ты на кого подумал, да, Игнать сказал? Да, на тебя, потому что изначально собрания, собрание, там даже только, только приехали, ты сразу же заявил, я знаю, как разрушить, потерять ну и малейшее любое собрание, дальнейшее у тебя все были какие-то кратерины, про как негативные. Игорь Александрович, вы на кого подумал? На а? а тебя, Иосиф, а? ты на кого подумал? А что подумал? Вот то, что я сейчас прочитал, то, что а говорил? говорил Игнатий Тихонович. Встречный вопрос. Игнатий Тихонович обвинял или подозревал? Обвинял, конкретно. А что такое обвинение? Ну, ты что просто... обвинение что то подозрение? Просто, просто скажи и все. Нет, ты нет, на никак. кого это подумал? Важный, очень важно. Подозрение и обвинение. Это разные понятия. Разные предметы. Дальше как ты считаешь обвинял? Ты на кого подумал? Я Вроде... не обвинял. Подозревал. На кого подумал? Под... Подозрение на тебя? Да. Все, благодарю. Ну, благодарю. благодарю. Я вас Меня спросили. Ну, вы не все дерево, ну, спросили. ну хоть спроси. А, есть, хотя бы спроси. На кого я подумал? А я на тебя не подумал. Я подумал на твое окружение. Близлежащее. Все, хорошо. Тиже, хорошо. хорошо. Значит, в своем да, обвинении да, Лапкин Игнар, Игнар Тихонович точно знает этого человека. 75 минут и секунду он говорит. Я почти с каждым из них немного наедине поговорил, речь шла о милиционерах. Никакого секрета нет, кто это сделал. Ему дается шанс принести покаяние. Лавкин Игнатий Тихонович призывает этого человека принести сейчас покаяние за содеянный поступок. Вот теперь, когда мы знаем точно нарушителя, вот, а все перед Богом, и присутствующие здесь основная масса свидетелей, то есть высказались именно с того, что они услышали за фамилию, значит, за мою фамилию, значит, я прошу Игнатия Тихоновича Лавкина, встать и объявить фамилию, ну, сказать уже правду. Вот, то есть Он все знает. Сказать уже правду, назвать фамилию этого человека. Вот. Я думаю, двух минут хватит для того, чтобы назвать эту фамилию. Значит, если эта фамилия не моя, вот, я э, просто призываю Игнатия Тихоновича встать и принародно попросить покаяния. Вот. Просить, попросить извинения. Вот. Я сейчас попрошу всех терпения вот, ровно две минуты чтобы, ну, как бы, я слово передаю Игнатию Тихоновичу, назовите. Алексей, а в суде говорят, что на суде это будет, что на суд? Отец, таким я попрошу не нарушать сейчас собрание, дисциплину собрания. Какой ты говоришь? Когда еще нет? Я, Игнатий Тихонович сейчас скажет, и я потом... Вопрос, ну пошел, как он в суде подает? Игнатий Тихонович сейчас скажет, и я потом еще закончу. У меня будет бездоксовщик учитесь у нас. Две минуты. Володя, Володя вы, объясни вы, ему. Переведи. Переведи, что... Володя. Игнатий Тихонович, вам слово две минуты дают. Что не будет говорить, Да. Значит, ну это ожидаемо. В своем обвинении Игнат Тихович говорит 857, но я для вас недоступен. Ну, это касается того, что там кто-то гонится, кто-то еще, что-то есть такая в народе как бы поговорка что ли говорит, даром не нужен. Вот, вот, честно сказать, ну просто как дядя мой, вот, ну даром не нужен. Вот, я знаю у тебя, какой ты есть. Вредный, лживый, там, злобный, трусливый, ты разрушитель, мне с тобой просто не по пути. Вот. Ну знай, ты вызов делаешь Богу, не мне. Вот. А как насчет Бога недоступен, я отойду в сторонке и просто посмотрю. Вот. Мне будет ну, просто интересно. Вот. И вот вся информация, которую День вы говорили, там, ну, это говорю, оно как бы для, для новых адептов, пришедших за экраном в основном. То есть мне как бы на интересно. И последнее, что хочу сказать. Уже как племянник. Дядя вот все эти годы, как бы мы немножко закрывали глаза на вас. Вот. Вы являетесь основателем этой деревни, являетесь автором устава в первоначальной ее редакции. Вот как раз 28-й пункт, который, который говорит, что нельзя жаловаться внешним властям без разрешения собрания. Своим вот этим подлым поступком в мой адрес вы развязываете мне руки. Вот Развязываете мне руки на то что, значит, я лично, то есть вы меня обвинили в том, чего я не делал, то есть вы хотите, чтобы я это сделал, я это сделаю. Я обращаюсь в органы прокуратуры Алтайского края, Мамонтовского района, чтобы вы обратили внимание на гражданина Российской Федерации Лапкина Игнатия Тихиновича. обратили внимание на то, что, живя в поселке Потеряевки, значит, он имеет 7 домов, плюс 8 его жены, считая 8 дома с участками, и уже много лет они не зарегистрированы, то есть он не платит налог государству. причем при этом, имея колоссальную возможность нанять юристов, риэлторов, знакомых людей, оформить и быть честным гражданином, не быть вором. Перед государством платить налог. Почему? Потому что все жители, все платят налог. Батюшка платит, мы платим, все за свои Реша, дома Ареша, платим остановись. налог. Ради Бога, я тебя прошу, да. Да. Да. Да. Сейчас я да. договорю. Да. Да. Да. Если да. после да. этого да. что-то да. будет, да. на кого будут думать? Да. Я думаю, апостола Павла нет смысла приводить туда, что Павел, не один дом не оформлен, это дома. Что апостол Павел жил в Римской империи и платил все налоги, Причины сборы в рождественном вот. Теперь я остановись. хочу сказать, что я сейчас закончу, к двум статусам дядя Игнатий, вот лжец, и привитие добавляется, то что ты вор. Ничего, кто-то люди приедут, будут жить с нем. А можете посмотреть на этого человека, а то есть по словам которого, говорит, 66 миллионов Булаговского пожили. Вот 66 миллионов плюс один, это я. Вот 28 числа я уже домой не приехал. Именно просто по никаких не было этих каких-то там обвинений или там чего-то. Просто кто-то сказал и все. Многие поняли, что про меня, я уже не приехал. Все, спасибо Христос, благодарю за внимание. Надешься все дома. А дома сейчас не все стоят дома. Пожалуйста, зарегистрируй дома. Алеша, надо тебе регистрируй дома. Ну, за ему директорский, вы дом. Кто? Да я его купил. Я уже потом мне не, не надо. Я уже возьми, мне косить, я не могу косить, а надо косить. Малютинский дом, я его вперед деньги заплатил. Я его взял. Думный да, момент. Ну а кого это что? Они регистрируют Что от этого? Страдает как у вас? Там же никто не живет, если бы жили, а? там Никто не живет. Никто не живет. Никто не живет. Запросили если бы жили, налоги не приходят. А теперь я на что-то донесу, чтобы его он платил за это. Ну тут что и что-то этого приобретет. К себе расположение какое-то приобретет. К детям своей, к семье своей пойдет это. Я пойду донесу, чтобы дома не зарегистрированные стоят. Что ты хочешь доказать-то? Да ничего. Я бы призвал, сегодня здесь можно было все закончить и, и не было бы ничего. Батючка, никто не обнял. Можно? Хоть как можно сказать. Вот вы сказали. Не, не обвиняли никто никого. Я закончился собрать не было. Я сказал, что вам еще раз напоминаю, чтобы напомнить о этой статье нашего устава. И все. Устав себе не, не зарегистрирован. Я, Устав, я, не сказал, нет, я отвечаю на вопрос. Это только у меня за что делать, он за меня что-то должен управлять. Снялись, когда это а, и, че... Тихо, подожди. Останавливайся. Останавливайся, не верю. Останавливайся. Нет, ну при чём тут дома, и причем тут как бы эта ситуация? Деревенский устав, деревенский устав, но он но нет. Зачем было устраивать собрание? Какое? всех людей из-за простого подозрения. Вы могли прийти к нему, спросить, что было? Я в И всё, и не надо было всё это разводить. Ну ты сейчас первый Володя. Обвинили человека, он тоже говорит. Ну а что вы не убежали? что вы не что вы говорите, что это не заботилось? так и делается. Но сейчас делается так. должны как Я что? пришел, брат, пришел, пойди скажи, вы не пошли не сказку. Да, да. да. потом потом я а а а не не пришел, я скажу, я бы я скажу, я скажу, я не я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, я скажу, не получается. Потому что сейчас этот, этот костер мы загасим, у нас загорится другой. Что у нас мало было? Испомники команды. Нас... Подожди. А что подожди-то? Подожди, ты понимаешь? Ты смотри, женские головы. Да, Правильно. Почему? А я однажды. И мамы. Игнатий Титанович, вы обвинили тогда Винчуков, что у них Венька поджег. А через какое-то время выяснилось, что это сделал не Рейнка, а другой человек. И что? Вы принесли извинения, даже не подумали.